<смех> Увидел, говорит, во дворе кучу говна Взял лопату и убрал Иду обратно на том же месте Новая куча, еще больше прежней Скажите, что я делаю не так? И такие отечественные смартфоны даже есть Покупайте вместо топовых самсунгов Насчет кучи дерьма Вы знаете, почему в Европе чисто, а в России не очень? Когда-то европейские социологи решили провести такое исследование И понять, откуда на улицах берется мусор они провели много социологических опросов и выяснили, что 2% людей не мусорят нигде. Вот Они чистоплотные, они никогда не выбросят бумажку, они дойдут до мусорки, будут в кармане тащить обертку от Сникерса. А есть 3% людей, которые мусорят всегда и везде. Вот им плевать, они не будут ничего дотаскивать до мусорки, они будут прямо выкидывать семечки там, где они их лузгали, ну и все такое прочее. А вот оставшиеся 95% людей мусорят там, где на и не мусорят там, где чисто. Вы знаете, я отношусь вот к этим 95% людей. Да, я ловил себя на мысли о том, что вот идешь ты по российскому городу, да, где-нибудь в захолустье в каком-нибудь замусоренном, ну что ты, ну выкинул бумажку, что там, грязнее стало от этого, да ничуть. А был я при этом в Швейцарии один раз, и там вот идеальная чистота на улицах, и ты идешь, и ты понимаешь, что как бы вот ты сейчас выкинешь что-то вот на пол, да, вот на этот чистый асфальт. И как бы это сразу будет заметно, ну и как-то себя очень неловко чувствуешь и тащишь эту бумажку, ищешь мусорку. И мусорки там нифига не через каждые 20 метров ты идешь и несешь и все-таки думаешь, куда это выкинуть. Да, я отношусь в этом плане к 95% населения, такой же, как все. И европейцы-то что решили? Они решили, что проще оперативно убрать за теми, которые мусорят чуть-чуть, ну то есть вот эти 3% населения, они будут гадить всегда и везде. Ничего ты с ними не сделаешь, ну такие вот дебилы они родились. Все, проще за ними убрать, и тогда тебе не придется убирать еще 95% мусора. Если эту теорию применить на практике в России, то у нас тоже станет чисто. Вопрос, когда мы это сделаем. Алекс пишет, ну ты скуровился реалист, раньше у тебя был интересный канал о мужских проблемах, теперь бред сплошной. Ребята, ну что, нам постоянно рассказывать про одних женщин, мне вот лично уже за 4 года ведения этого канала надоело про одних баб рассказывать. Ну серьезно, чего вы там еще не знаете, что вы там еще не видели? Или будем бесконечно снимать оленей байки и писать комментарии, да, да, слушай, ты прав, жиза, такая жиза, блин, вот лайк тебе сейчас как поставлю, кстати, этому ролику поставил, не поставил, не знаю, ну как-то это же надоедает немножко. Давайте немножко посмотрим шире, давайте поглядим на другие вопросы, давайте поглядим на свою жизнь немножечко с другой стороны. Может удастся что-нибудь с ней сделать положительного, о чем я вам давно намекаю, потому что на бабах свет клином не сошелся. Читаю я комментарии все про пропальщиков, господа бояре, и все меньше начинаю понимать этих людей, которые почему-то считают, что если Россия будет чем-то ограничена в импорте и в экспорте, то все, она прям как государство прекратит существование, жить станет невозможно. Овощ, пишут они, учи экономику, страна не может развиваться обособленно от других стран. Кому производить? Кому продавать? Нищающему народу за копейки? Ну, давайте разберемся, да, кому мы можем производить и кому мы можем продавать. Мы можем производить все, что нам нужно, и продавать сами себе. Все пропальщики возражают. КНДР, ну в смысле Северная Корея, офигенно развивается, да? Подсчитай, сколько бы ты смог собак сожрать или травы. А Куба с Венесуэлой так вообще на пике мирового развития, по твоей-то упоротой логике, если судить. Ну как бы живут эти страны, не голодают, Северная Корея даже какие-то ядерные ракеты пытается запускать, они там где-то падают в Тихий океан, вот всем даже угрожает, что мол не лезьте, мы тут сами по себе хотим жить. Ну и опять же проблема Северной Кореи какая? Очень маленькая территория, очень ограниченные ресурсы, а в России есть все, поэтому Россия, будет развиваться быстрее, чем Северная Корея, даже в условиях полной изоляции. Вот интересный комментарий оставили. Сейчас энергетический импорт ЕС из России это 350 миллиардов евро в год по нынешним ценам. А мы у них назад берем всего лишь на 130 миллиардов. В этом вся проблема и вся суть сегодняшних разборок. Они хотят получать нефть и газ бесплатно. Представьте, что если сейчас цена газа на европейском рынке повышается раза в два, то это получится, что мы им экспортировать будем в 2022 году на 700 миллиардов. А обратно нам Европа что готова предложить? Они не готовы нам предложить адекватное количество товаров взамен. Поэтому мы вынуждены эти деньги тратить в других странах. Эти евро мы вынуждены тратить там в Индии, в Китае, там, в Бразилии, где-то еще. Я еще понимаю, когда мы бананы везем из Марокко, но когда мы везем помидоры из Китая, вот это вот совершенно неправильно. Потому что у нас есть свои томатные производители. Мы у них вынимаем изо рта кусок хлеба. Мы закидываем рынок китайскими помидорами, не давая нашему производителю произвести и заработать. Вот это дичь. Все, что мы можем и умеем производить в России, должно производиться в России, чтобы обеспечить прибылью, чтобы обеспечить работой всех российских граждан, которые заняты в этих производствах. Некоторые особо упертые всепропальщики пишут мне, что Россия является колонией. И пытаются подтвердить пруфами, которых нет. Например, Руслан, здравия тебе, потрудись найти подписанный налоговый кодекс 146 ФЗ. Я сам искал и так и не нашел. Но... Все налоги по статье 5 этого кодекса отменяются по неподписанной Конституции Ресурсной Федерации. Все федеральные законы гарант Рашки должен подписывать и ставить синюю печать. Иначе это нарушает неподписанную Конституцию Ресурсной Федерации Это статьи 175.15. К чему я это написал? РФ это колония, отсюда и статус такой, и положение. Какое у нас положение, какой у нас статус колонии, о чем вы, где вы начитались этих интернетов, честное слово, я вот как смотрю на этих товарищей, все ведь за правду принимают, какой-то придурок решил хайпануть на теме, написал, что Земля плоская, О, нас обманули, кто-то решил написать, что американцы не были на Луне, Ой, американцы не были на Луне, нас обманули, а пирамиды вообще построили инопланетяне. Некоторые пишут, Руслан прав, как человек, проживший за границей больше 15 лет, Канада и Новая Зеландия, могу подтвердить, что нас здесь никто не ждет. Хорошую жизнь здесь придется выгрызать зубами, а насчет людей, есть люди достойные, но и мусора хватает, как и везде. Вот комментарий не совсем все про пальчиков. Мысли говорят хорошие, конечно, слушать приятно. Но я с юности помню, русский товар есть, и там что-то вечно не так закрывается, где-то что-то отскакивает, что-то люфтит, либо хуже растворяется. И есть импорт, где практически все то же самое сделано так, что не докопаться, хоть и дороже. И я думаю, что кто бы стал импорт брать, если бы тот уступал по качеству нашему аналогу. Вопрос, почему наши производители не могут делать качественно? Немного потратиться на более современные станки, но какое-то время поработать в ноль, но на будущую перспективу. Как будто идеология и ментальность такая, какая способствует делать постоянный брак на производстве. Вы знаете, я работал в различных российских, в том числе, компаниях, и есть вполне современные компании, которые полностью следят за контролем качества. У нас не было такой школы раньше на производстве. Мы переняли этот прекрасный опыт, переняли у иностранных производителей. Да, за каждым работником следят. Да, каждый работник находится под видеокамерой. Даже разговоры записываются все на работе. Всем плевать, чем ты занимаешься. Вне рабочего времени абсолютно. Всем плевать на твою личную жизнь, но на работе ты должен качественно свою работу выполнять и делать продукт, который не будет в себе содержать брак. И если брак появляется, то при такой тотальной системе контроля качества этот брак очень легко вычислить, легко понять, кто именно допустил ошибку. Либо если даже работник делал все как полагается, все по инструкциям, в этом случае, возможно, была какая-то ошибка в технологическом процессе, и ее необходимо было исправить. И таким образом некоторые наши компании все-таки вышли на режим, в котором они не производят брак. Некоторое время назад ходил такой анекдот. Американцы заказали у японцев какие-то там педали и установили норму брака. Не более двух бракованных деталей на тысячу штук в партии. Японцы включились в работу, наштамповали этих педалей, отправили в Америку и написали сопроводительное письмо. Мы не совсем, говорят, понимаем методы ведения американского бизнеса, но вы просили сделать не более двух бракованных деталей на тысячу штук, поэтому мы специально для вас сделали две бракованных на каждую тысячу и упаковали их отдельно. Зачем вам это надо, мы не понимаем, но мы все сделали как вы хотите. Вот человек пишет, у нас в городе мост новый через Волгу строят. А перед этим 4 года назад сдали здоровый мост на 6 полос с развязками. И еще один планируется. Глобальные проекты в РФ нормально выходят. А вот в среднем или чуть меньше среднего предпринимательством и производством сложнее. Например, турки в этом лучше, у них меньше понтов, привыкли жить бедно и крутиться за небольшой барыш. Россияне избалованы во многом и хотят сразу королеву поиметь. Вы знаете, вот если выйти реально на улице и посмотреть, что новенького построилось хотя бы за последние 5 лет, вы много действительно интересного увидите. В интернетах вам будут писать, что никакого нового жилья не строится, все разрушается. Выйдите на улицу, посмотрите, сколько новых домов у вас в городе. Выйдите за город и посмотрите, как модифицировались дороги. Федеральные трассы реально стали лучше по всей России, модернизировали и перестроили мостовые переходы. Я в 2018 году катался на автомобиле из Красноярска в Сочи. Я удивился, сколько идет ну, реально дорожных строек и сколько дорог привели в божеское состояние. А вот комментарий все про Пальщика. Товары подорожали на 20%, следует ли из этого, что зарплата тоже должна увеличиться на 20%, а если нет, то скажите нам, куда ушли деньги? Как будто в первый раз инфляция, как будто никогда не было и вот опять. Мы просто привыкли к стабильности, к определенному уровню инфляции, который был несколько лет подряд, и думали, что так будет всегда. Но в 90-е, например, была вообще гиперинфляция. Инфляция от разных факторов зависит, но чаще всего ее делает Центробанк. А еще, когда государство осуществляет какие-то военные действия, нужно найти военные действия, срочно где-то взять денег. И обычно во всех государствах Поступает следующим образом. Эти деньги печатаются в Центробанке и отдаются правительству. Да? Правительство их тратит. Страна получает огромное количество, ну так скажем, частично обеспеченных денег. И инфляция растет само собой. Я помню где-то году в 2004, по-моему, я работал в одной фирме. И у меня была тогда очень хорошая зарплата 17 тысяч рублей. Ну это прям вот выше среднего тогда было. В 2021 году, когда я увольнялся, выше среднего зарплата была 60-70 тысяч, и я ее тоже как бы получал. Вот вам ответ на вопрос, подтянется ли зарплата за инфляцией? Конечно, подтянется, у нее другого выхода просто нет. Вот тоже написал то ли все пропальщик, то ли мыслящий человек. Руслан поднял важную тему про отечественное производство. Если взяться за раскрытие этой темы всерьез, то неизбежно всплывет другая неприятная сторона вопроса это крышевание рэкет давление на бизнес со стороны сильных привет 90 это все там осталось отсутствие поддержки государства на начальном этапе бизнеса порочная система кредитования налоговая система высокие ставки аренды ндс наконец надо наладить систему поддержки производителей а для этого надо их просто не трогать обращу ваше внимание на то что иностранные компании которые приходили в россию строили здесь свой бизнес находились в тех же самых условиях внешне говоря говорю там про рэкет, про крышивание, это все давно забыто, это осталось там в 90-х годах где-то, но вот налоги все фирмы платят одинаково. Высокие ставки аренды, ну это как бы от государства не зависит, это зависит от владельцев недвижимости, от конъюнктуры на рынке. Налоговая система, система кредитования, но другие э, фирмы как-то же платят, да? Почему нужно каких-то определенных поддерживать? И государство на самом деле поддерживает, просто у нас многие не в курсе, что после регистрации фирмы первые три года у тебя там офигенные скидки идут по налогам. Я задолбался своих клиентов перерегистрировать каждые три года. Вроде только приработаешься, привыкнешь к названию, они бац, меняют название, приходишь. Что случилось? Он надо срочно договор перезаключить. И мы что-то это вот переоформились. Был И.П. Пупкин, стало И.П. Пубкина. А почему? Ну, типа новая И.П. Налогов меньше платить. Три года. А через три года снова открывается И.П. Пубкин. Да -мо. Слава Единой России! пишут все про пальчики. Слава ей за пенсионный возраст 65 лет, за высокие цены и низкие зарплаты. Только узкий круг Единой России. И все они не производят продукции, коммерсанты, производящие и даже торгующие не видят улучшений. Ну, во-первых. Пенсионный возраст 65 лет. Если вы еще рассчитываете на государственную пенсию, то прекращайте на нее в принципе рассчитывать. Я думаю, что рано или поздно ее отменят, потому что отсутствие пенсии положительно влияет на демографию. А с демографией у России проблемы. За высокие цены... Ответственно явно не партия Единая Россия, вот честно. Я не сторонник там каких-то партий, не сторонник там КПРФ, Единой России там, или еще кого-то, но партия вам цены не назначает. Вернитесь из Советского Союза, это не партия цены ставит. Руслан, такую же футболку хочу, где ее можно купить? Футболочку не настоящий мужчина вы можете купить у Андрея по ссылочке в описании, там его телефон номер вот здесь. Все 25 женских мыслей при виде вас, женщина может любую из этих мыслей высказать, и вы можете вот сюда вот обратиться, сказать, ха-ха, а я знал, что ты это скажешь. Ты же сам понимаешь, что интеграция в экономику мира дешевле, чем создание заводов для каждой булавки, для каждой микросхемы. Ребят, ну насчет э, смартфонов, насчет того, что дешево и так уже делается в Китае и Южной Корее, я согласен. Проще дешевле купить у них, чем у себя развивать это производство. Представьте, что у вас есть несколько миллиардов долларов, и вы можете поставить завод по производству смартфонов в России. На самом деле это не сложно, но представьте, что они у вас есть. Вы будете это делать? Вот вы все просчитаете и вы поймете, что вы уже не вывезете конкуренцию, потому что вы уже просрали этот технологический рывок. Это надо было делать лет 15 назад, тогда бы оно еще могло выстрелить и как-то могли бы вы конкурировать. А ведь многие фирмы ушли с этого рынка. Раньше у нас были Nokia, помните, Siemens, да, вот какие-то вот телефоны были. Мотороллы были, а потом они куда-то исчезли, потому что их вытеснили всякие Samsung, Huawei и айфоны. Не всем хорошо на этом рынке. Это такой очень сложный рынок, который, чтобы мог выйти на хоть какую-то рентабельность, должен обладать базой покупателей примерно в 500 миллионов человек. Внутри России вы такую базу не найдете. А на зарубежный рынок залезть будет достаточно сложно. Поэтому, наверное, никто у нас за это не берется. Потому что видит, что выхлопа здесь можно и не поиметь. Можно очень хорошо встрять. Зато вот касательно наших заводов, я часто привожу в пример авиацию. Зачем? Покупать иностранные самолеты, если у тебя есть свое российское производство, свои конструкторские бюро, если мы сами можем делать двигатели. Надо напрягать этих товарищей, пускай они делают, пускай они зарабатывают. Заводя на наш рынок иностранные самолеты, вы вынимаете кусок хлеба изо рта наших производителей. Этого нельзя делать. А какой интеграции еще мы говорим? Титан нам будет некому продавать. Славян высоковольтные пишет. В России есть не только ликопластыри, но и свои процессоры. Просто лоббисты и любители откатов не хотят развивать свое. Деньги у России есть, и если выделить пару миллиардов, то через пару лет появятся процессоры равные AMD или Intel. Опять возвращаемся к вопросу. Окупятся а ли эти пары миллиардов, выделенные на гражданские процессоры? Про самолеты смотрел недавно стрим с людьми, причастными к нашей авиации. Там обсуждали, как мы дошли до жизни такой. Там как раз готовили в том числе и Ту-214. Оказывается, отличный самолет, который ничем не хуже Боинга и аэрбасса Кстати, об этом я написал офигенную большую статью на Яндекс Яндекс.Дзене, из которой вы узнаете, почему Ту-214 замечательный самолет и почему он в России не производился? Кто этому пытался помешать? Так что приглашаю вас на мой Яндекс Яндекс.Дзен по ссылочке в описании. Мы платим налоги, пишет дикий Гамлет, который до этого жаловался, что живет на зарплату меньше прожиточного минимума. Этим мы делаем РФ лучше. Я же говорю, ты ни хрена не зарабатываешь, какие ты платишь там налоги. Посмотри на Эмираты арабские. Шейхи экспортируют нефть. Да неужели? Ничего не производят внутри своих Эмиратов, живут экспортом нефти, ничему не обучаются в пределах своих Эмиратов. Все завозное, обучение американское, культура американская. Это пипец. Вы знаете о том, что Арабские Эмираты прекрасно осознают, что нефть у них когда-нибудь закончится. И уже пару десятков лет вовсю вкладываются в туристический бизнес. И объемы продаж в туристическом бизнесе у них едва ли не превышают уже доходы от нефти. Стоит задуматься. «Рус, ты еще автомобильчик свой не продал?» – пишут все пропальщики. «Как тебе цены на автозапчасти?» «Ну, подумываю о том, чтобы иногда все-таки использовать велосипед. Для здоровья полезно, на даче тем более». Они говорили, оплатить-то тебе за все. Нужно ведь потерпеть, правда же. На цены в магазинах идут, и, видимо, тоже не смотришь. Это только начало. Цыплят по осени считают. И давай лучше про баб, все это не твое. Спасибо огромное, господа бояре. Очень печально, что вы так переживаете по поводу локального повышения цен. Обратно они, конечно, не понизятся. Но ваши доходы через полгодика к ним немножечко так подтянутся. Автозапчасти оригинальные, которые офигеть как подорожали, сейчас я никогда и не покупал, я всегда покупал у фирмы САД, там китайского производства, в принципе любые запчасти на мой автомобиль, некоторые запчасти производства России, некоторые запчасти производства Китая, там все в куче намешано в этой фирме САД, но их запчасти ничем не хуже, оригинальных, а стоили всегда в 4 раза дешевле. Я вот живу в Чехии, пишет один подписчик, и тут не представляете, какой истерический антирусский вой идет. Я тут, говорит, не могу озвучить пророссийскую позицию, потому что реально боюсь, что меня посадят в тюрьму за поддержку Украины. Это Европа, это свобода слова в Европе, да, что вы хотели. Жду с нетерпением, когда победит русская армия, чтобы они все заткнулись. Это обязательно произойдет, русская армия бои не проигрывает. А вот по поводу вопли и все пропальщиков, насчет того, может ли жить страна в изоляции, я хочу сделать как-нибудь целый стрим, который назову «Автаркия». Запомните это слово «Автаркия». Это не автократия, это еще не авто что-то, это «Автаркия». То есть «Жизнь в изоляции». Такая самодостаточная жизнь. Подумайте, мы на планете Земля, ведь живем в полной изоляции от других планет. Но на самом деле мы с ними как-то там не торгуем, с этими инопланетянами, никакими технологиями, не товарами, и как-то вроде живем. Все это можно уменьшить до масштабов одной страны, и страна с населением в 140 миллионов человек, поверьте мне, способна на самом деле себя сама обеспечить и производить все необходимое. Так что пока этот YouTube не закрыли, я надеюсь, что я проведу стрим под названием «Автарки». Ну, а на всякий случай, все-таки угроза бана сохраняется, на всякий случай обязательно подпишитесь на мой Яндекс Яндекс.Зен. Там все легко, удобно, читать приятно.